Под лавками. <смех> ну, вы меня извините, я прямо с кинопроб. Ну, роль, как видите, <смех> эпизодическая, зато современная. Ну, спрашивайте. Пробы это лучшее, что есть в кино. Ну, пробовать дают все, что захочется. Ой, интервью. Разрешаю, берите. Это что, вопрос? Кинематограф сам ко мне пришел. Ходили какие-то люди, что-то шныряли там по дворам и спрашивали. Крысы, мыши есть? Ну, мышей, как вы понимаете, найти дело нехитрое. А вот с котом они помыкались. здраво Правильно, вот меня, мягко говоря, и взяли. Ну, котом ну, вообще ничего. Вот в кино, вообще кино, я вам скажу так, это собачья жизнь. Ну, надо всех слушать, ни с кем не цапаться, никого не царапнешь, понимаешь, ни на кого не фыркнешь. Все сам, все. Дублерам режиссер не доверяет. Боит, что они моих партнеров-мышей того. Ну, мягко говоря, аннулируют. Славу. О, я очень люблю. Слава меня не портит. И большое ему за это спасибо. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. На ночь не пью себе. Нет, нет, ни за что. Нет, мне жалко времени. И потом студентов с хвостами все равно выгоняют. Ну, планов-то у меня много. Ну вот, даже как-то так трудно сразу охватить. Трудно загадывать. Подумываю о классике. Впрочем, все было, было-было, там кот в сапогах, там кот Базилио, там этот кот и, и этот, что я забываю, повар, да. Ну, потом вот эта обидная для нашего брата пьеса, не все коту маслениц, это очень как-то унизительно. Нет, поэтому, вы знаете, больше всего хочу сыграть просто кота, своего современника. Ну, конечно, там это как это с Новым Годом, так это счастье, там, но главное, ребята, давайте жить дружно.